Ну и другие отсеки тоже отделы можно убрать. Этот отдел убрать, этот отдел убрать. Тут как бы эксплуатационный момент какой. Значит, могут какие-то вещи улететь в сторону двигателя. Шапочки, вещи, я не знаю, куточки. Вот поэтому задняя часть, она достаточно, ну, лучше ее оставлять. Либо иметь в виду, что сзади девушек... С волосами. нет с волосами <связываем> да длинными волосами лучше не садить Я бы как сделал. открыл бы вот эту переднюю часть там будет задувать ветер будет <связываем> то есть свежести хватит там и при этом будете находиться в безопасности